КОГО ЙО РЫДАЕТ? КАКОЙ? ПОВТОРИТЬ ПОПЫТКУ, БЛИН, какую НАХЕР ПОПЫТКУ? ЙО говорит ДАЙ, КАКОЙ ДАЙ, ЙО ВОРЯ, КАКОЙ ДАЙ Хэй hey, всем привет дорогие друзья, вы на канале ЙОБА ГЕЙМ и с вами, как всегда, ваш Сансьяго Сегодня продолжаем прохождение игры под названием Resident Evil 7 Нас посадили за стол, а значит и ты готов для себя крепкий чаёк, пару вкусных плюх, а мы начинаем Так, ВАСД, кресло-качалка. Сути дела, да, все, я понял, к чему нам вело все происходящее. Нам пришили руку степлером, индивидуальные характеры у наших. Ну, кто это? Надзиратели, которые нас сюда посадили. В принципе, желают, оставляют желать лучшего. А бабка-то еще это, слышишь? Бабка-то крутит головой то Бабка-то еще, ну, типа, это, слышу, сознанки. Бдит наблюдает за нами, наблюдает за нами, черт бы ее побрал, эту бабку. А, так, пила, веревка, ошейник. Это все под сумму 563 доллара. Доляра. Бабка за нами наблюдает. Хорошо, мы здесь в холодильнике наблюдаем. Моя любимая картина вот. Что бы еще могло э, быть в этом холодильнике? Хорошо, я сейчас беренько обследую все, что здесь есть. Непосредственно на кухне находясь, летают мухи. Тараканы, которые уже не ползают. Здесь какая-то комнатка. Ботиночек вращать. А зачем? Фли... Фляй? А, Эвелина. Фляй, Эвелина. Ботинок Эвелина здесь валяется. Эвелина нам не... Я еще не знаю, какая велина. Здесь сервант. Красивые приборы. На кой они, черт, конечно, непонятно. У меня здесь ничего нет. Здесь какой-то вводный баланс получается, да? Нервно-паралитический обой припа... а, припасы. Да? Это у меня что? Для чего это нужно? Ладно, потом узнаю. Пойду еще в одну не... необследованную комнату. Комнатушку, Комнатушечку. А, стул пинаем ногой, не, вообще не принаем открытый без знак Лайфа Брайна, не придаем значения. А, без вести пропали три видеоблогера. Власти штата просят помочь им найти трех мужчин, которые 9 числа этого месяца поехали из она вокруг Далви и пропали без вести. Пропавшие Питер Уолкер, Андреас Тиклан и Кленси Джавис. Как мы помним в прошлых сериях, это те самые три упыря, которых мы нашли на видеозаписи. Эта троица выкладывает свои видеозаписи в интернет. Все они отправились в Далви, чтобы снять видео для нового проекта. Они обычно снимают заброшенные здания и дома с привидениями. Понял, хорошо. Выберите предмет для использования Здесь ничего не могу повесить, к сожалению Нужно найти грузик Для этого говна Грузика тут нет Тут, тут, тут Вращать Но здесь ничего не написано Опа, деревянная монетка Опа, древняя монетка. Не деревянная, а древняя, как бы, ну извините. А, боеприпасы к пистолету, которого у нас нет, да? У нас отобрали пистолет, и мы ничего не можем с этим поделать. А может быть мы сюда можем древнюю монетку прикрепить, и все будет хорошо, все заработает? А, Выпили предмет. Это нельзя использовать. А, вот это можно комбинировать с предметами, чтобы отделить от них эпоксид. Тогда их снова... А, тогда их снова можно будет использовать отдельно. А, понял, то есть можно что-то вместе соединить, а потом а, вместе рассоединить Бабуль, извини, мне пока не до тебя, потом поухаживаю за тобой а, а стоит ли? Подожди, давай изучим вот последний момент, я помню вот этот вот закрытый подвал да? Выберите предмет, чтобы использовать Монетка? Нет, не монетка и тоже закрыто, понял. Хорошо, значит нам все-таки нужно пойти туда. Ничего в этом плохого не вижу. Сейчас посмотрим, походим, поизучаем. Так, а. Закрыто с другой стороны. А мы тогда пройдем с другой стороны. Тихо, тихо. Да, я так-то вообще рассчитывал на это Хрупкая штука, возможно, можно чем-нибудь разбить А ты... Я надеюсь, он не пойдёт за мной Я тебя чую Может, надо Дядь, ну пожалуйста, может, не надо, я не хочу играть в эти игры. Дядь, ну пожалуйста. У меня ни топора, ни пушки, ничего нет. Опа, вывеска. Родных не выбирают. Слышал, небось? Да слыхал, слыхал. Я подглядываю в щелку за ним. Мень сто процентов не увидит же. Правильно, я понимаю. На крыльцо же он не пойдет? Ублюдок этот на крыльцо же не пойдет? Нет, не пойдет. Отлично. Если он не пойдет на крыльцо, значит это сделаем мы. Через крыльцо. Мы... Вот и я. Нет! Промазал. Ах, попал. А, еще раз попал. Очень быстро маши лопаты, гребаной. Мать его. Я просто мимо пройду. Не против? Надеюсь, что ты не против. Он волосы сломал мне руку. Как это проходить? Это дерьмо собачье. Фу, бич, лоза. вообще Бей. не понимаю, что она в тебе нашла. Да в натуре. You are dead. Повторись попытку. You are dead. Так, продолжим. Преследователь Джек. Если будете прятаться в темных местах и не будете шуметь, Джек вряд ли вас найдет. Перезарядка буква R, основа боя, аптечки, карта, риск поворот, осмотр объектов. Хорошо. Далее на подсказку по поводу Джека. А, далее подсказку по поводу Джека. В холодильнике, насколько я помню, ничего нет. Здесь нужно древнюю монету добыть. найти. -ть. Это все понятно а, вот она вот тут Древняя монета, мы ее взяли И по-моему здесь боеприпасы еще были, да? Да, Санька Знаешь еще что делать Итак, до бабки дела нет Нужно открыть Похоже хрупкая штука, возможно ее Ее можно чем-нибудь сломать Но в том-то и дело, что у меня нету этого чем-нибудь По-моему, вот он сейчас выйдет же, да, оттуда. из угла. Я вот, извини меня, отойду пока. Зайду вот сюда. Закрою за собой дверь. Пускай он идет сюда. С какой он стороны -то только выйдет да? а? В темных местах, говорят, прячься. А что за темные места? С как... Где он вообще? Куда у него... Программа заложена ходить. А, clver, а! думал, withdraw, COPStles, да! За да, да! Я думал вот так просто с, с, с обеда. А, ну понятно, понятно. Здесь я никуда не могу деться. Спаки блокировать. Лопатый удар. Да я еще из... Äh. Закрой дверь. Ээто за собой. Да ты шо, あ, да, да ты что, малой? Да ты шо ты будешь делать? Сейчас, блин, родные, я бегу или не бегу? Я вообще на месте топчусь. А может быть ты? А может быть это ты зря время тратишь, шау, блин. А, он меня схватил или че? Как? Нахер он меня догнал-то, блин. Я пошел, я побежал. Да ты нахер? А, хорош. Хорош. Ключ от люка. А! Мразь. Я что это взял? А, он это меня так быстро догоняет. А, погоди. Ага, топор, блядь. А, или я взял топор. Нет, не взял топор. Это карточки мне не нужны. А, а, сюда все, да? Я все, получается. Сломал руку, не стыдно, нет? Дядь, не стыдно. Молодых, обижать-то. Ты посмотри, что он делает. Это гнилая форшмачная говна. Я вообще не понимаю. Вообще что, не понимаю, она что... Тебе нашла? Так, я в целом помню. Я понял, я понял. Ход действий, то есть парни. Если вы играете на харде, то вполне себе вам по... будут полезны мои гайды по прохождению этого говна. Но я, значит, я чё, Понял. Я все понял. Можно, в принципе, зарашить как бы линию. Так. Разделитель э, Что-то разделитель Какой-то там боеприпас Какой-то волшебный взяли Здесь нам нужно будет взять Древнюю монетку Древнюю монеточку И боеприпасы, соответственно Берем монетку но Зачем она, не знаю Может быть это так Просто как отчивка как какая-то Или что-то в таком духе, но Так, молодой, идем Ага так, все, я ушел Сбежал Сбежал, чисто сбежал Здесь нету ничего Ой, ой Все, я, короче, буду искать его Ой, искать, ну, наблюдать за ним Чтобы эта мразь прошла сейчас мимо Либо зашла в комнату вообще И тогда мне ничего не грозит, и я пройду дальше Я возьму ключ, а потом аккуратненько вернусь Ага, садре Тут есть разница, ходишь ты? О, есть ли разница, ходишь ты на носочках, ну, то есть в приседе или не в приседе? Сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет. Окей. Не надо мне это такое. Смотри, какая дверь. Понятно, понятно. Это нельзя использовать Древняя монета, древняя монета, древняя монета Здесь нельзя использовать В древней двери нельзя использовать древнюю монету Вот так вот, вот вам Вот вам и игра Игрушечка, да? Игрушенция <соспит> Я еще одну куклу нашел Она мне так наверняка нужна Господи, да что ты будешь делать Так Ключ не подходит не подходит? Разделитель. Нельзя. Нельзя использовать. Хорошо, мрази поганые. Я еще найду. Слышал, О, идет. Идет. идет. Побежали, блин. Только шепотом. Я сейчас спрячу. Опа. Пистолетные патроны взял. Значит, скоро нам дадут пистолет. Я смогу стрелять. И я его убью или не убью? Мне интересно. Наверное, там будет так же, как и с моей. Хер, я ее убью. Угу. Бежать некуда. Да, не говори, друг. Ну, я еще найду, куда спрятаться. Где же ты-то там? Чепух волосатый. Куда... Где ты ходишь? Скажи... Скажи мне... Где ты есть? Я тебя чую. Понюхай жопу мою, слышишь ты? Гниля. Понюхай мою жопу. Мразь. Я сейчас на стелсе пройду. Он меня даже не найдет, я вам отвечаю. На таком стелсе про. Это его лопата, он стоит за дверью, получается. С тобой так весело. Малый, может, ты спрячешься все-таки? Так, так, так. А, сейчас, а вот вот, сейчас бы вот сюда заныкаться. Ой. Во и отсюда, отсюда, отсюда. Вот отсюда я начну свое движение. Типа главное было перебежать сюда. Закрепленный, наверное, который нельзя срывать рукой, короче, это я понял. А... Собственно говоря, что мне надо Итан. сделать сейчас? Итан. Итан. Да че, да че, да че, да че, да че? Так, вижу его. Вижу его, в щелку буду наблюдать за тобой. Я, я смотрю за тобой. Я, я, я вижу тебя. I see you. мой а маленький Да тут я, тут, тут я. Думал, вот так просто Стоять! Столбал меня своей лопатой! Закрыть дверь. Тоже нахер закрыть дверь, пойти вот эту хрень открыть ключом. Еще дверь закрыть. Быстрее! Ключ! Да как ты открыл так быстро, то так, так а? Слышишь? Да как ты так быстро, так, открыл? Он откопытал мне руку. Ой, ногу целую! Да как, как к него спрятаться? Надо Без было на стелсе и продолжать, да? Проходить. Или что, или это еще не конец? Я сопротивляюсь. Ногу бери. Ф, окей. Чем? Я не могу просто открыть вот это говно. Так это так и нужно было или что? Он мне ногу отсобачил, гнид. Там обсечка или что? Мне нужно взять, да, чтобы он меня, короче... Оп. Ногой. Отдай мне ногу, гнида волосатая. Я такого дядю не хочу. Она приросла. Какого хуя. Что за дело вообще происходит? Почему ты так... Эээ, лучше беги отсюда! Папочка пришел. Да иди ты нахер. Надо было холодильник. Бабка уехала куда-то. Так, я опять сюда спрячусь. Здесь же он меня не найдет. Я спрячусь, как бы его мне не найдет. Или найдет. Где ты? Да тут, бля. Заебешь. Это ты где, скажи? Не слышу, просто не слышно. Блин, куда ты идёт? Шаги, слушай, шаги. Ты же в курсе, что я тебя найду, да? А когда найду... Тогда шо? Тогда шок. Вот ты меня найдешь, и шо тогда? Попался? Да, попался, блин. <связываем> о блин! Что? И я, я новый возьму? а Быстрее! А, да Кого ты? Да, ты? Ты че, ты гонишь? А, да закрыто, как закрыто? А... У меня есть ключ от этой гуй... гуйный. А... Да ты мне так задолбал! Иди в... В жопу, блин. Холодильник открывает. Открывай. Как его обойти-то, этого чепуха? Пацан. Да ты шо? Да ты шо? А я сейчас... По-твоему, что сделал? Вот я спрятался, по-моему. Ты меня не можешь найти, да, упырь, блюдо? Гнида вонючая. Я сейчас тебя обойду. Я, я на шаг впереди всегда. Я наматываю на мус... Про... На мус. На мус прошлые ошибки и... Беда Выходи. только в том... Где бы ты ни был Беда в том, что он находится В той локации Вот Как бы беда вот в этом Сечешь? Куда ты пошел? Наверное здесь он пошел в соседнюю комнату Они а ко мне сейчас сюда Я скоро найду и убью тебя Да завали ебалет. Завали свой ебалет. Завали, ебалет. Я в шоках. Так, открывай. Это вот так вот, короче, все долго надо делать. Спрыгивай нахуй. Давай, пошел, пошел, пошел, пошел, Аптечки нет, у меня, короче, все лицо в крови. О, фонарик есть. Зато есть фонарик. Фонарик это хорошо. Ааа. Это что, Нутелла? Нет, по-моему, ну вряд ли. Точно нет. Так, давай тут, а, анализировать. Давай анализировать, что сейчас происходит на экране. Здесь у нас мы под домом, находимся под домом, и сейчас нам нужно выбраться отсюда более-менее живым хотя бы. Мы уже склеиваемся по частям, по, по, по какой-то причине нам при, при это. К нам приклеилась рука, а, ее прихерачили степлером, нога приросла каким-то хером тоже. У меня есть резон сюда забираться или он меня сейчас просто на... убьет меня нахер? Так, кассета. Окей, кассета. Окей. План э, дома. Окей. Э, сохранимся. Я по-любому сохранюсь. Очень далеко прошел, слишком далеко прошел, чтобы... Окей, перезаписать сохраненную игру? Да. Хорошо, перезаписали. Э, посмотрим по полкам, пошаримся. Может быть здесь что-то есть? Как... Это Это носки? Зачем, зачем к ним подходить и вообще взаимодействовать с ними? Зачем добавили функцию взаимодействия с носками? В ящик добавили новый предмет. Ящик припасов, монета защиты. Угу, добавили новый предмет, монета защиты. Окей. В ящик добавили новый предмет, ящик припасов, монета нападения. Монета нападения. Ящик припасов, монета инстинк инстинкта. Универсальная монета. Монета инстинкта. Монета перезарядки. Да хера монет, а толку? Так, сортировать. А... Ящик припасов. Выберите предмет, который хотите достать ящиков. Окей. Окей. Нет. Нет. Отмена. Ящик припасов. Еще один можно использовать. Со Сообщение от МИИ. Водительское удостоверение. Так, закрыть. Сейчас посмотрим. Это что значит? Использовать предмет. Окей. Объединить. О, аптечку. Можно использовать. А, это травы и вот это говно. Понял, хорошо. А, но мне это... Положить его в ящик? Да, положить в ящик. Используем еще... Еще раз. Можно еще раз использовать этот вот порох, да? Коробка. Коробку, которую мы отправим в... Соответственно, куда? В ящик. У меня есть две птички. А, нет. Это вот что? Это малая аптечка? Сильная аптечка? Просто аптечка. Использовать. Все, отлично. А, один раз или что? Нет, все, можем нажать. Так, ящик припасов еще раз. Чекаем его. А, вот это вот можно переложить. Мне ну не надо. Монету переложить. Оставляем. Разделитель пока перекладываем. Вот это тоже пока перекладываем. Кассету оставляем. Коробка порох мне тоже пока не нужен. Патроны понадобятся, да? Улучшенные пистолетные патроны. Все, вроде бы. Сейчас открываем еще один ящик. Бокс. <coughs> <coughs> так, травы у меня есть, эпоксида нету. Порох есть, эпоксида нету. Ну и ладно, ничего страшного в этом не вижу. Коробку отдаем обратно. Удаляем. Угу, угу. Все. Патроны для дробовика. для дробовика. Нет Обратно просто в ящик положим Переложить Кассета, вроде бы все Вроде бы все, нормас Пока достаточно, пока хорошо В ящике пусто Порох взяли На полках больше ничего нет, как я понял, да? И с одной стороны это хорошо С другой стороны это немножко пугает Потому что хотелось бы а, вот травы. Я могу, то есть, еще аптечку сделать, да? На фолку сейчас нужно сделать аптечки, если это возможно. А, травы. У меня здесь есть травы же. Нервно. Паралитические боеприпасы. Порох, ящик, боеприпасы, для дробовика. Ну, для трав мне нужен эпоксид. Короче, у меня его нет. Вот беда. Вот беда, вот беда. Так, и порох переложить обратно. Все! Отлично Мы ничего не создали Ничего не сделали Не скрафтили Это мне надо ответить На телефон Или что? Но я сохранился В новом месте Где телефон Не помню Вот По-моему здесь Нет Не, не здесь Здесь по-прежнему ничего нет Ха-ха-ха Сашенька Мальчик мой Милый мой Это не телефон? Не телефон. Здесь телефона тоже нету, да? Почему я так туплю? Почему я не помню, где еще находится? Вот эту куклу можно взять или нет? Ничего она мне не дает, эта кукла. Здесь по-прежнему ничего не можем сделать, да? Кассеты, гильзы. М -м -м. Все строго закрыто. Сейчас я вспомню, где там был телефон этот. Так... Звонил очка. Женщина жаркое, Мясистое жаркое. Охренеть. Вот это записки. Гумба. Гриль. Людоеды. Людоеды. Блин, и не здесь, да? Ща-ща-ща-ща-ща. Позвони еще раз телефон. Где гребаный телефон, мать вашу? Мать вашу, где... Где этот грёбаный телефон? Я опоздал, да, на звоночек? Может быть здесь? Нет, не здесь. Мне показалось, что кто-то там что-то... Где-то... Что, здесь что-ли телефон? Да. Да, здесь да. побегал, поискал, поискал, пошерудил, посмотрел, посмотрел. А Зой, так? Как лоху я тут посадил? слушай, если жить не надоело, ты должен покинуть этот дом. Попробуй уйти через главный зал. Ладно. А на запястье у тебя Кодекс. Не потеряй, он важен. Кодекс? Что это такое, Кодекс? Для чего это? Алло, можно в полицию обратиться? Нет? Позвони в 911. Ясно. Ясно. Все, клади, клади, круто. Клади трубку. Пойдем дальше. Пойдем изучать материал, который нам предоставлен. Сейчас заходим. Как она сказала, через гостиную выброса? А как через гостиную выбраться, если? Это гостиная или нет? А, это, наверное, столовая. Я так понял, столовая, потому что... Извините меня, да? Извините меня. Здесь мы кушали. Так, пойдем. Гостиная, значит, прямо направо. Там, там где закрытая дверь была, вот эта вот. Э красивая. Да? Вот так вот. Вот так вот, да. Это нельзя использовать здесь. А что можно? Фигурка коня нужна, короче, вот это вот вставить надо. А, понял. Что-то где-то надо найти, да, фигурку коня. Лукас, февраль 2013 назад. Безумный муж и его жена, которых я видел. 25-я годовщина свадьба, Джека и Маргариты. Так. А где же тогда найти вот эту вот... Здесь не пошаришь, нет Тут ни такого нет Вот эта херня бесячая Тоже нет, да? Качели Красота какая, романтика, ты посмотри Нельзя использовать Блин, надо что-то найти, что можно использовать Здесь нет ничего, что нам нужно Здесь тоже О. Трейлер какой-то? А я могу вообще выйти из этой локации? Типа, там же что-то было закрыто, лента, которую нельзя эй, открыть рукой. Эй, сюда! О! Да ладно. Кто это? Эй, эй, помогите, помогите, пожалуйста! Погодите-ка, стоп. Так. Сэр, вы тут живете? В смысле, это ваш дом? Что? Я? Нет, нет! Ладно, так вот нам несколько раз сообщали о пропажах людей. Вы не поняли! Я свалить хочу! Успокойтесь Вы не слушаете В этом Помоги. доме какие-то психи хотят меня, блять, убить Ладно, послушай-ка меня У тебя ведь, походу, тоже не все в порядке с головой, а? Издевайтесь. Слушай, как я сказал У нас тут недавно порядке. И я не могу исключить чужака вроде тебя Из подозреваемых Хорошо Его сейчас убьют Его сейчас убьют По-любому Уже лучше Заслуживаешь Иди в гараж Там и поговорим Стойте, дайте мне пистолет. Сейчас рассмеется, конечно. Слушайте, шериф. Его помощник? Точно, помощник. Вы Почему хотите мой металлог в... прочитать? Или хотите быть героем, который спас мою жизнь? А прикинь, вот это правильная речевочка, да? Ну сейчас он дал нам пистолет. Ягучий ножик? Держи. Блее Ой, блее а Какой гараж. хитрый Живо. Хитрый жучара Хитрый жучара Ладно Хотя бы делать? нож Можу. есть Пойдем сейчас попробуем Разбили пистолетный Опа Гараж Гараж Гараж Ножом я смогу разрезать? Да, смогу То есть если сейчас смогу открыть это говно Попасть в гараж, да? Так, нажимаем Надеюсь, открыто будет сразу Хорош! Хорош, мальчик мой. Отлично. Эй, нам нужно съебывать! Сначала ты мне скажешь, что ты тут делаешь один посреди ночи. Я? А вы сами? Это моя работа. А ты теперь потрудись как ответить на мои вопросы. Вы мне все равно не поверите. А вдруг? Эй, дверь! <сёк> <Открой> дверь <тебе сёк> Шу! Шу! Насквозь <сёк> просто, смотри. На лопату. Говна, лоп... лопата говна. Лопата говна. А у него ничего? Нету такого, что я бы мог взять? О, тачка! В тачку запрыгивай и погнали отсюда! Да пошел нахер! Давай, на машине поехали! Да кого ты... За что? Это топорина огромная! Ах ты, мразь! Слышишь? Вот оно! Джи, сменить боеприпасы. А какие? Какие-то мощавые, да? О, минус лицо. Думаешь, что О, мне? да, я хотел бы... Хотел бы, по крайней мере. Вокруг машины будем бегать и запуляем ему. Сколько? Дев... 29 патронов можно. А, а, ой. А, быстро пошел. А, да удар и ты, да, ну... а нет, мать твою, говно собачье! Ах! Промазал, блин! Разочек, нахер! Ты мне руку сломать опять захотел, мразь! Наверное, снова, стоит снова по дому там побегать, да? Получается. Сломал мне шир. Бля, как куре. Тряпка. А ты, вонющ! А ты вонючка гнедок. Так, повторись попытку. Повторяем попытку. Схватка в гараже. Хорошенько что-то сделайте. И бла-бла-бла. Угу. Угу. Так, порох. Посмотрим. У меня осталось все, что и было, да, в инвентаре. Фактически мне нужно выложить обратно вот это вот все дерьмо, которое у меня здесь было. А... Ящик припасов. Ну, в ящиках припасов ничего не было. Так. А... Переложить. Переложить. Переложи, переложи, четыре, э, есть четыре крутых патрона, а здесь патроны есть еще какие-то, монеты перезарядки, порох, трава, нервные разделители, вот это вот говно, так, понятно, распечатка электронного сообщения от вашей жены МИ, которого пропала в бизнесе три года назад, водительское удостоверение, водительское удостоверение МИ покрыто непонятным черным веществом, ладно, что ж, пойдем, а, пойдем, мы здесь сохранились, вы отперли это так? Телефон. Звони телефон. Я знаю, где он. Открываю так. Смотрю. Смотрим. Нахер. Алло. Алло. молодец. Зой, так. Как ваху я тут. Заткнись и слушай, если жить не надоело, ты должен покинуть Вау. этот дом. Попробуй уйти через я главный не тряпка, зал. Я Ладно. не каблук. А на запястье у тебя кодекс. Не потеряй. не потеряй. Он важен. А для чего он важен, то блин? Я думал это Apple Watch какие-то крутые типы знаешь, Вот чертовка О, это вот так ты называешь ее? Вот чертовка Тряпка, реально тряпка Так, здесь все раскрошили, разгромили По-моему здесь мы больше ничего взять-то и не можем, да? А коп здесь еще и не появился до сих пор Так, аптечку я не взял, аптечек надо было набрать аптечек себе. Тогда было бы все хорошо. Куда смазливее, чем сейчас есть. Так, давай заберем. Заберем аптечки. Которых здесь нет, в принципе, даже так то одно. Ну... А, аптечки у меня появились из ящиков припасов, понял. Так, переносим. Раз ящик. Два ящик. Три ящик. Так, отлично. У меня есть ящики. Я сейчас их начну открывать. Патроны. Отправляем в. Так, хорошо. Открыть. Выкинуть, да. Аптечка есть. Открываем. Выбрасываем. Да. Все, у меня есть патроны. Боеприпасы для дробика. Каждый гильз на, э, начинена дробью. Но у меня пока нету такого. Это сильная аптечка, это слабая аптечка. Ладно, пойдет. Закидываем, значит, то, что мне не надо. Так. Сюда травушку-муравушку поро... Порох Порох Порох Так, да, и в принципе что можем использовать Одну Облили себя, кайф, все, можно двигать Побалакали Я так понял, нужно дойти до какой-то точки здесь Мы что-то услышали, кто-то там копошился Идем обратно И там, соответственно, будет тот самый мужик, который... Роется, а, да э, сюда. Да, конечно Можно пом помощь, смотри, картина а, перевернута, давай. интересно эй, эй, Открывай, мне. говорит, сейчас ключи достану, забыл, разгл... потерял ключи так. Потерял ключи Сэр, вы тут живете, в смысле, это ваш дом? Что? Я? Нет, нет Ладно, так вот, нам несколько раз сообщали о пропажах людей Вы не поняли, я свалить хочу Успокойтесь вы не слушаете. В этом доме какие-то психи хотят меня, блядь, убить. Ладно, послушай-ка меня. У тебя ведь походу тоже не все в порядке с головой, а? Издеваетесь? Слушай, как я сказал, у нас тут недавно пропали люди. И я не могу исключить чужака вроде тебя из подозреваемых. Хорошо, я все вам расскажу. Нельзя обманутся, извините. Уже лучше. Давай, иди в гараж, там и поговорим. Стойте, это каждый раз придется мне пистолет. слушать. Да ты с ума сошел. Слушайте, шериф. Его помощник. Точно. Помощник. Мне бы, наверное, лучше было бы вот здесь. После вот Или хотите быть героем, который спас мою жизнь. После этой сцены. Давай, давай. Дубай, дуба. Вот. Держи. Все, что могу дать. А теперь иди. Живо. Хорошо, пойдем. Пойдем, пойдем, все, я пошел. И что мне делать с ножом? Патроны взяли, взяли. Все, дальше. Там нигде больше патронов не было, по-моему. Пресс угу. F. Все зелененько. Хорошо. Нажимаем кнопку, открываются двери. Там будет э, гребаный коп, которого убьют. Нам нужно съебывать. Сначала ты мне скажешь, что ты один Из ниоткуда, из ниоткуда выпрыгивает. Это моя работа, а ты теперь потрудись как ответить на мои вопросы. Вы мне все равно не поверите. А вдруг? Все, бан тебе, бан. Так, надо понять, что теперь делать. Надо выбегать, да, из этого, из гаража. Берем пушку и выбегаем, или не выбегаем? Погоди же сменить патроны. Ага. Измени. Я не хотел. Блин. Да фак, остановись. Не хочу промазать таким патроном. Хорош. Попал. Но здесь я не смогу уже, да, пройти. Ага. Крутой парень раздобыл пушку Да, а стрелять, да а -а -а. С колена? За что? Так Так Ой, ой Два просрал, ой, три просрал Аптечка, аптечка, аптечка Стреляем От пистолета толку не будет как так-то? Почему? Ой. Осуждаю! Хотя я ж не на печи, в принципе. Можно разжать булки. Вырвал нахер, прикинь? А куда ты поехал-то? Слышишь? Куда ты поехал? о а, -а, а, Посмотри, мразь какая <звёзд> Да ч как, блин, с ним воевать-то <звёзд> Перезарядись Да пере... Кого, Ё, рыдает? Какой? Повторить попытку, блин, какую нахер Попытку? Ё, говорит, дай Какой дай? Ё, какой дай? Он сел в тачку Нахер <звёзд> <звёзд> Ну так, двигаемся к Гаражу, да? Ааа -а Двигаемся в гаражу. Пистолетные патроны мы берем сразу, идем открываем ту самую э, ленту. Надо сейчас попробовать, подумать, э, там же можно залезть в машину, но он нас из нее доставал. Блин, сейчас попробуем. Я, я, я вам клянусь, я пройду эту игру. Это легчайшим Эй, образом. нам нужно съебывать. Но... Сначала ты мне скажешь, что ты тут делаешь один Действительно, ребят, носить. нам нужно съебывать. Я? А вы сами? Это моя работа. А ты теперь потрудись-ка ответить на мои вопросы. Вы мне все равно не поверите. А вдруг? Эй, открой, дверь! Открой дверь. дверь Пойдет! Балдж! Пойдет, балдж! Так, пушку берем. Взял топор. Тачка. Тачка, тачка, тачка. Тачка, тачка, тачка. Нет, не тачка. Гнида. Аптечка, аптечка, облезь аптечкой. Заткнись. На, в бан тебе. В бан. В башню. Обстрел, пошел обстрел. Перезарядись, срочно перезарядись. Снесем ему чутка лицо. быстрее быстрее о, быстрее. Пушку, а о, -о, -о! да я умею нахер стрелять <гурочку> да тут <и> вообще как <пы> играть в эту игру это такая неочевидная игра здесь хер пойми что происходит он со своим топором этим печем я раздобыл это дар у меня в крови, <пыль> да, в крови. А этот, говорит, дар у меня в крови. Какой дар, урод. Шалопай, вонючий. Гнида. Да давай ты успей. Успевай, успей. Что, что ж ты будешь делать, блин, то да с этой машины-то? Что с лицом? Мокрица. макрица, что с лицом? Ой. А, бля. Ой, промазал. Бля. Теперь ты часть семьи. Да? Какой, блядь? С... семьи? Сдох, Питер. Асу, не, несу, да, да. нормаз. Да ты погнал, блядь. Да ты погнал, да ты шо. Лучше беги, сын. Оо! Нормаз. Что с лицом? Что с лицом? Я буду ждать. Буду ждать. Он же не сможет меня в углу достать-то. Я же спрятался. Я в углу. В углу нет точек соприкосновения. Нету. Ха-ха. Ха-ха. Только себя бы как развалить. А есть. А есть. Доставай пушку. Попадешься. Попадешься. Ага. Ага. Ага. Джи, поменять патроны. О! И он горит! Он горит, мать его! Пошел к черту, обезьяна! Гори в огне! Ты мне О, должен стоп. уже миллион раз! Ну Я тебе хулю, тысячу да? раз в голову выстрелил! Это еще не конец! Так да бежать. как не конец, патронов не хватило! Патронов не хватило! Да умри же! Ну пожалуйста! Я проходитель игры номер один. Йоба-гейм-канал победителей. Дичь. Савана дичь. Бич. Да, это дичь. О, это, ну, это нереально. Это, ну, просто нереально. Это шок. Шок игра. Так. А это нельзя использовать? Что нельзя использовать? Это что? Выбрали до использования. А что это такое? Нож, складной нож. Не получается взломать замок. М Внимательно смотришь, сынок. Сейчас ты увидишь кое-что чудесное. Да, да, да, да, да. Что? Что это было, бля? За шо? За шо нахер? Так, у нас двери что, закрылись там, получается, да? Здесь есть что-то, что можно взять? Или я здесь все взял отсюда? Кобзда. да. Капста! Древняя монета. З зачем мне эти древние монеты? О, о слышишь? Я... Мне нужно этого быка взять. Откручиваем. Так, это такая неочевидная игра. Я... Ну, это бан. Бан. Что это такое? А, типа отодвинуть, да? Яу, давай. Ну давай. Отодвину, посмотрю Отодвину, посмотрю, что тут у нас есть Все, спрыгиваем Так Так Так Где мы? А, все, это все, это все, это все Я понял, все, это все, это все Это все Я не знаю, давай, может, сохранимся или не стоит? Как думаешь? Сохранимся или не стоит? Музычка здесь играет на саполках, пожалуйста, дайте хоть одну аптечку. Пожалуйста, одну аптечку. I need one. Uh, аптечка. О, подожди, эпоксид. Кайф. Носки. Нет, воняют. Носки воняют. Подожди. Требуется кассета. У меня штука. Не, у меня кассета есть. Uh -huh. Наверное, аптечку давай сделаем. С эпоксидом мы можем сделать аптечку. Так, тап объединить. Одна аптечка. Спасибо. А эпоксидом все закончился, да? Эпоксид закончился. Лечимся. Потому что, ну, ну иначе никак. Не можем по-другому поступить. Так, выбрасываем. Здесь у нас бы бычье говно есть? Есть. Нож тоже есть. Хайф. Хорошо. Закрываем. Сохраняюсь. Нет, не буду сохраняться на всякий случай Потому что, ну, мне кажется, что рано Рано сохраняться Подожди, нож возьму Нож в руку Потому что, если я, про я прошел основного босса Типа, мне не должно, никто ничего не должен меня сейчас убить Поэтому, что мне кассету потратить? У меня кассеты очень, эм, ну, редко попадаются Еще очень-очень редко Ой-ой-ой Психостимуляторы Чицы, пиво, пиван депола, Птичка Опа, стреляй в меня Стреляй А, понял, это какой-то прикол Подожди, здесь я видел Такого же, и его можно Тоже, да, приколом О, стреляй, все, я понял Какая же эта игра крутая Она Настолько, вообще Тут непонятно абсолютно ничего Что можно сделать, что нельзя Тут куча крафта какого-то еще Древняя монеты, еще для чего только древние монеты? Кто-нибудь знает? Кто-нибудь знает, для чего здесь древние монеты вообще в этой игре? Тебе влетела от папочки? Это твой да. отец? Был когда-то. Ты извини, но он вроде как покойник. Может, у тебя и получится? Что? Что получится? Что? Мне нужно от тебя кое-что, но я не могу сейчас все объяснить. Выберись из дома, найди ключ, если потребуется. Ладно. Если да потребуется. Я вот я видишь, я... как она общается? Если потребуется, Най найди ключ, если потребуется. Ой. А, вот, короче, три, три головы нужно найти теперь. Три головы. Здесь что это? скорпион какие-то. А, предмет, для, чтобы использовать. Так, в упорах. Монеточка еще нашел. Монеточку. Да да да да дам Газетка. За два года пропали без вести более 20 человек. Большинство и что туристы так бродяги и бла-бла-бла. Понятно. Монета агрессии увеличивает силу атаки. Монета агрессии увеличивает силу атаки. Так, монета агрессии увеличивает силу атаки. Это что? Монета железной защиты. А это что за монета? А что это такое? Ключ со скорпионом. А, а, а, -а, -а, -а, -а, -а понял, погоди, все, я понял, мне нужно... все, ничего себе, как там прикольно все устроено. Но у меня, у меня только на ключ со скорпионом хватит монет. Хотя, подожди, у меня же там есть монеты, короче, всякого рода разные штуки, всякие, короче, монеты, всякие у меня есть. В этих клетках что-то есть. Я это могу что-то взять? Кайф. Монета, монета защиты взять. Инстинкта нападения нужно, да, взять Древняя монета, две штуки У меня есть такие Ой, что это я взял Нет, вот это, что это Универсальная, нет, универсальную оставим пока А также мы выложим порок И, нейростимуляторы выложим Блин, кайф Получается, я могу сейчас использовать монеты Чтобы прокачать себе что-то Увеличить силу атаки Или что-то там такое прокачка есть я прокачаю битку свою нафиг все пошел шел шел шел я пошел я пошел так и так древняя монета еще одна еще одна заткнитесь ключ со скорпионом окей, okay, я взял я тебя. Я да пошел ты в жопу! <свят> как так-то вообще? Как он выжил, блин? Зачем? Я-то думал, он все, он уже не выживет. Ключ со скорпионом я взял. А нахера я его взял? Идет. Он идет за мной. Он за мной идет, нахер. Так не пойдет, <свят> сынок. Соберись. Открывайся, я пошел. Извините, конечно, я пошел. Здесь, может быть, еще что-то есть. Может, я что-то пропустил в попытках а, быстрее пройти эту миссию, главу. Да как так? Почему я его не убил? Я-то думал, что я его убил. Слышь? Я не сохранился. Ну, вот как раз сейчас отличный повод, чтобы сохраниться. Иначе мне просто бездо будет. Обшивку. Все покромсать. Все покромсать. Так, здесь ничего нету, да? Тоже ничего нету. Я сейчас сохранюсь. Вот сейчас я понял, что нужно сохраняться. Потому что иначе мне капсда. Девочки. Девочки, мне будет капсда. Так. Кассету используем. Да, да. Перезаписываемся. Сохраняемся. И... Это игра, конечно Везде прячется шуруди, что-то ищи Понимаю Интерес присутствует а, Так, значит, что делаем Короче, мы сохранились Ребят, давайте оставим прохождение игры на следующую серию Всем огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал С вами был Йоба Game, всем пока! -у!